Всем подписчикам большой привет! Сейчас идет пора заготовки продуктов первых колбы или черемши и медвежий, медвежий или победный лук который есть в продаже способ заключается в следующем нужно взять пучок колбы или черемши и сама, соленое сама, и это весь немного головку чеснока. Весь этот продукт перемешать или перемолоть на электромясорубке. Перекрутите ее в большую одну чашку. Вы тщательно перемешаете полученную смесь, она будет у вас зеленовато-белая. В результате получается вот такая густая зеленовато-белая смесь, тщательно перемешивайте. Полученную смесь можно переложить в пластиковые разовые контейнеры, они сейчас есть в продаже и в них э, хорошо хранить вот этот продукт они с крышечками и легко дозируется вся эта штука Получившаяся намазкой вот этой из зелено-белой можно делать бутерброды то есть просто намазывайте их и потребляете периодически в пищу их укра украсить можно каким угодно способом свежими овощами сверху и на что хватит вам фантазии вот это будет у вас легкие лечебные завтрак который как щетка проходя по желудочно-кишечному тракту наводит там порядок то есть подавляет болезнетворные бактерии в желудке и кишечнике и также включая грибы то есть грибы которые могут там развиваться Вот эти контейнеры нужно будет заморозить, быстро заморозить. И они будут у вас в таком же виде и не, не теряя своих целебных свойств всю зиму. И будут поправлять ваше здоровье. Периодически вы достаете нужное количество и применяете их в пищу. Спасибо всем за внимание. А сейчас пора заготовки. Колбы, черемши. Всего доброго!